Увидишь таких людей, которые не опускают руки. Какие-то еще движения стараются делать, и, бар, и ходят, какой бассейн, и фитнесом занимаются, еще ну, и работают. Некоторые просто дома плашка лежат и все. И за ними вокруг них бегают родственники и все. Хотя сами и могут ходить и все. Просто забивать, руки опускаются, да. Сейчас будем нажимать по точкам, вы будете говорить пулевые ощущения от 1 до 10 хорошо. Хорошо. Десять это очень много. Ну, вообще прям уже не в телепешках будет, что сюда да вдох выдох тут нет вдох выдох тут два. два здесь два тут тоже тут три ну тут тоже. Здесь. Два. Тут. Тоже два. Тут. Тут. очень ноль. Тут. Ноль. То есть вас так начала перекашивать шестнадцать кривтилет четырнадцать, прямо да. так вот сильно. То есть до этого у вас был все ровник. До этого было сколиоз был. У меня даже был сколиоз первой степени, представляете? Вот, когда только обнаружили, а, вам, а потом почему-то все так резко. Вас не был там не кусал, там энцефалита, что-то еще. такого такой. не было, не был, был, да? с, с мозгом не ставят там никакие диагнозы? <м> У меня, знаете, этот вегетососудистая дистония была. Нет, это была. вообще фигня. Еще я вырос очень резко. А Вдох. Выдох. Тут есть? Нет. Вдох. Выдох. Есть? Нет. А, а Здесь четыре. Тут. Три. Тут. Ноль. Тут. Два. Тут. Ноль. На копчик не падали? Mm -mm. Вдох, вдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вот умничка. Вдох, выдох, вдох, вдох. вдох. не упирает, Здесь mm. ровно она. Ну, вообще, здесь у меня не ровно, на самом деле, грудь, она немножко... Нет, понятно, она выше, другая ниже. Вы правильно? А, нет, она как будто бы в какую-то другую сторону mm -hmm. смотрит вообще. Сможешь на подростке? А. А. Нет. Я особо ни с кем не общалась. Закрытые глаза. Угу. Почему? Так приятно. Да, хорошо. Как? Хорошечно. Если трет, это единственное, что неприятно Сейчас чуть потяну. Угу. Сейчас кажется мне, где болит. В грудном или в шее? Где тянет? А, вот знаете, как будто бы позвонки в шее, в грудь уходит, которые... Ше грузи в пояснице. В пояснице. Кажется. Вдох. Вдох. Сейчас? Да. Шею. Ага. Угу. Вот она, да. Ау. Вот она. Раслабься. Вот она, да. Слышали, да? Да, кайф вообще. Вдох. Что слапеньки, да? Да. Вдох. Вдох. Делал? Что же он делал? Просто мял и потом как-то перекручивал и гнул. А это где было? Это было на Кончарова. Кончарова напротив угу. этой интеры. Сюда повернусь, ко мне бачок лежит. Кончарова напротив Интерры. Там интер же Там... на севере. Ой, не Интерры. Паллада, чьи? паллада. Руку погнул. Угу. So yeah, I could давно я всегда такая была мой максимальный вес был 55 килограмм сейчас буду увеличивать расстояние у вас между позвонками да? ага, чтобы ага. хоть как-то зажить да, чуть-чуть хотя с таким лезом вы большой молодец не сдаетесь да это просто, я уже не знаю, не уже на, на что угодно готова идти. Но на операцию не пошли. Нет, на операцию никогда не пойду. Только если придумают какой-нибудь, не знаю, такой металлический корсет, чтобы он мог двигаться нормально, а не как робот. Вдох. Вдох. Слезки брызнут, э, в подбросит, бросит, потрясет маленечко. Ничего страшного, все, здесь оставляйте себе. Хорошо? Хорошо. Так можно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Чуть сам ладно дышать, тиши, мой дорогая Тумище. Кристина ничего у вас еще трясет маленького да. тут нажимаю, больно? Нет. А почему плачешься? Я думаю, больно. Вам. Шейку сделали тебе. А, ну у тебя ноги уже почти выпрямились, да? Получше. Удивительно, получше, да? Ножки у тебя красивые были, ровно. Шейку уже ровно, красиво. Просто, Вот он еще, да, оказывается. Две была правая короче, да? Ага. Намного. Сейчас правая длиннее, чем левая. Это значит что? Значит, и левая тоже была нога подвывихнута, смещена ага. туда. Держитесь, держитесь. А. Голову другой бачок повернул. А. Теперь у вас ноги идеально ровные. А вы не замечали то, что у вас э, обувь там неправильно стачивается что-то еще? Да, у меня стаптываются обувь. Ну, насколько дали, вы мне, настолько я и сделал. Потому что не стал же вас мучить. Хотя тут можно еще поработать. Здесь уже поменьше. Да, у нас как бы шишечка, да? Сейчас буду на точке нажимать, так же, как вначале. Все, все, все. Ага. На точке буду нажимать, вы будете говорить более вообще это одно 10. Хорошо? Хорошо. Вдох. Вдох. Так. Три. Вдох. Выдох. Так. Четыре. То есть стал больше, да? Да. То есть я не про места ударов, а вообще. Ну да, вообще боль... больнее стало. Тут? Нет, здесь также. Потому что здесь расслабили. его. Тут? Нет, здесь тоже так же. Здесь? Здесь также, ну, нажимать буду. Как и было. Ну да, да. Тут? Так же. Ну там три, четыре. Тут. Здесь ноль. Ноль, да? Угу. Тут ноль, да? Да. Но там больно только от того, что вы просто давите. Давайте все, тут посмотрим. Тут? Здесь тоже ну два неприятные ощущения. Было побольше, да? Тут? Здесь два. Три. Тут? Тоже ну два, да. Не тут? так больно. Здесь больнее. Здесь Дочка. поменьше, достал. Да, потому что здесь ну, да. мягче, у нас мягче, из стороны, да? Вдох. Выдох. Тут. Опять. Вдох. Выдох. Ой, Тут. да. Угу. Все раскрыл здесь, как я и говорил вначале сам. Выдох. Выдох. Выдох. О! Сейчас трогайте. Сейчас трогайте. Ничего нет. Нету? Чем? А? Вот и все Одним который вам прижимал тот канал. голову кровь плохо поступал. Уставали вы быстро. На погоду мы реагировали. Память был было не так. Вдох. Голову поднимайте. Поднимайте, поднимайте. Раз, два, три, четыре, пять. Шейка красивая, сделать. ножки ровные. Матится. Туда голый замок. Вдох. Вдох. Мышцы красные, хорошие. Хорошо, что занимается. Вдох. Вдох. А с 14 ситуация не ухудшается? У вас не больше вид? Ну, наверное, больше. Наверное, больше? Ну да. Угу. Палец шнурс. Сейчас будет маленькая непонятная. Просто дышите. Хорошо. Мужчина это не терпит. Он убегает сразу. Не больно? Нет. Просто не что это творится, когда делают. Убегают отсюда. Больно. Неприятно. Молодец. Удруг переживай за вас, нет? Конечно. О, здесь больнее. да. Четыре почему? Потому что плевша. Так? Да, почему больнее? Круг перегружать эту. Синкуете? Да. Давно? Ну, стараюсь часто ходить. Из бассейна вылазить не надо здесь но вот здесь побольше раз. Банальное да. воспитание родителей. Да, вместе работаем. Ой. Вкус такие знаете, как сухие ветки у вас. Да. Воды мало. Пьете. Раз. Еще больше надо пить. Куда больше? Литр три. Пейте. Плюс питательный компонент коллаген пьете. Нет, коллаген Крикосамин. не пью, кстати. Никаких витаминов. Витамин С. Витамин С я полностью. Урон у кисоту. Уронка сюда Ой, я конечно еще с вами поработал но насколько дали настолько дали начал очень сильно плакать хотя мы плакали там где были не должны плакать Вдох. выдох совсем все до конца доделали да, ну, потому что плакали, да, пожалели вас. вообще. Вот. Хотя можно там маленько посклевочки еще убрать, может подвинуть, позвонки туда сместить, они у вас еще. Как, боюсь, у вас мало, вот так вот они еще, да? Ага. Они у вас еще. Э -э я. Они у вас еще сюда торчат, вот так вот в проекции в этой. То есть так-так и вот так вот как бы, да, понятно. То есть ну как бы горбик такой, горб не не там где нужен. Да, вот. Ну то есть ничего такого сильно, ну получается нельзя носить тяжести ну, и. Вообще, сейчас ничего не надо таскать, да? Нет, я так и так меня не, не ношу никогда, но угу. я имею в виду ну, без резких скручиваний, а так можно все, ну делать, сидеть нормально. Ну да, конечно. И спать да. можно на. Не жесткое, ну на такой животе. на средней поверхности, не сильно мягко, не сильно жесткое. Спину, сейчас всё... у угу. вас давление какое? Ну, давление у меня 90 на 60, это было последний раз. Mm -hmm. Смотрите, ну, нужно нам поднимать ванну, mm -hmm. туда нужно насыпать пачку соды, набрать ванну, да, mm -hmm. либо таз, два таза, туда теплую воду, 40 градусов, не 45, а 40, теплую воду, да. Туда добавляем пачку соды, 500 грамм обычной пищевой, mm -hmm. и два колпачка вот такой эмульсин, mm -hmm. это вытечка из смолы сосна. И вам на проценте 50 на 70 сразу станет легче. Да? лежим там либо поливаем себя с головы вот с этой части потому mm -hmm. что мышцы шеи у нас начинаются отсюда на протяжении 15 минут таких процедур нужно сделать 10 через день через день 10 Хорошо. через день то есть 20 дней а скипар белый Такие просто друг в дальнейшем где-то вы понервничали, перетрудились, переутомились, также ванну в Питере, там, где где забодяжили, угу, полежали. С этой штукой у вас, да, от вас сразу отпускают. На YouTube-канале найдете наши упражнения. Там мне коллега Скандар Рустамович рассказывает показывает, как их нужно делать. Угу. Они здесь все расписаны, но там будет нагляднее вам. Понятно. И то есть нам нужно, что те, которые мы сильно напряжены, нам нужно угу. расслабиться. Угу. Те, которые расслаблены, нужно напрячь. Ногу сейчас мы вам выпрямили. Маленькая, сейчас маленькая, не своя будет, то есть ногу на ногу старайтесь не закидывать. Вот. Э, ходить как-то будете еще как бы не привыкнете, да? Нанка одна короче, другое было, Значит, подвздушная, подвздушная мышца тоже была короткая. Там будет упражнение, как раз таки, будет подворачивать ногу меня вправо угу. В какую сторону она будет приворачивать труднее. Потом это, вы заметите, выровнится все, угу. Значит, соответственно, мышца у нас расслабилась, приобрела нужную длину, да? эластичность. Эти упражнения мы делаем. Да. Упражнение три вам обязательно надо делать. Упражнение с мячом тоже посмотрите. Ну, вы ходите на фитнес туда-сюда, да? спинку да, да. да? Я хожу на длину, да. стараюсь. Надо, надо вам ноги укреплять. Мышцы ног очень слабые, да? Вообще, я не могу даже поднять нормально. Ну, типа Они слишком длинные, слишком Корейскую, слабые. Как да? Ну, вот, просто когда лежишь на спине, я не могу их вот так виднять. Это, это не мышцы отвечает за это, да? а мышцы живота пресса -а -а. Вам тоже надо укреплять его. Укреплять его, укреплять ножки, укреплять задние поверхные бедра и Акцент пусть там инструктор, либо тренер даст. Ну там тренера лучше, ним, конечно, не, не ходит. Да? они сами, ничего не знают. Ну, как бы они не шарятся а скалиозой и там они просто, Они просто знают, как накачать жопу. А -а -а. Про самку посмотрите тоже на YouTube-канале. Не надо себя там учить ходить как-то вот так вот ровно за головой вверх, да? Поэтому постоянно удаляется, когда голова задрана туда, вы ничего не видите, что под ногами. Нужно ходить так, как будто потянутся за макушку. За макушку, чтобы а шипнуть Понятно, да? И вы видите, будет все перед собой. Нужно сидеть, как уперся крестом, кресло, mm -hmm. крестец туда. И вот так Так, вот. Не вот так вот. Да, обычно обучит... у да? нас да. на работе так все сидят. Вот. Зайдете на наш сайт, почитайте про... Травы, как чистить печень, желчный, кишечник, суставы, мужские заболевания, женские заболевания, бесполизие. Все это вот здесь вот можно на нашем сайте ознакомиться. Да? Какие-то вопросы будут, прям здесь есть консультация, спрашивайте, он все отвечает. У -у -у. Вам нужно будет сдать анализ на кортизол, деканон стресса. У -у -у. Там масок изо рта берут, филитин, запас железа. Это не гемоглобин, не железо, ну, а ферритин. Если у вас ниже 70 единиц, то вы в разбитом состоянии пребываете. У вас нет сил, вы раздражительны, вы срываете, вы кричите, вы быстро устаете, у вас слезут волосы, волосы, волопол не волосы. Кто волосы? Волосы не лезут. Редко. Редко. Редко. Иногда бывает. Вот сдавите, если меньше 70 единиц, это уже плохо. Есть препарат, который его нормализует. Здесь написано все. Ну, витамин D, анализ не надо сдавать его так мало. Просто ешьте его, угу. Отвечать за многие синтезы. Это все вы соблюдаете. Все делаете, соблюдайте по вам. Что мы сделали? Что мы сделали? Раздвинули позвонки по всему. По всей высоте, да, как смогли. Шею сделали сто процентов, Мне понравилось, как шея пыталась, да. Угу. Склез. Конечно, не убрали мы его, да? на какой-то градус на пол подвинули mm. и шишка которого торчала с левой стороны mm. стала стала поменьше удивительно ну, было да, больно. шишка, сейчас стала, сейчас шишка больно. стала поменьше раз mm. что еще и ноги ровно таз ровно да? поэтому ноги старайтесь не скрещивать <связь> следите за <связь>